Друзья, всем привет! С вами Станислав Орехов. В сегодняшнем видео мы продолжаем историю про кухню. Я рад, что она вам понравилась. Кому-то понравилась, кому-то нет. Я видел, что вы писали комментарии и, я думаю, многим будет интересно продолжение. Мы уже закупили большое количество материалов. Это петли Blum и различные другие составляющие, шкафчики. Будем показывать, как мы это все собираем. Ну а в сегодняшнем коротком видео я хочу показать, как мы покрываем столешницу маслом льняным и она приобретает красивый оттенок дуба золотистый и при этом свойство отталкивающее воду для того чтобы не впитывать никакие загрязнения с поверхности давайте посмотрим как мы это делаем сегодня наша целью будет покрасить столешницу пропитать ее маслом довести его вот до такого исходного состояния это натуральный дуб до вот такого состояния уже дуб под маслом для этого нам потребуется Кубка, немножко масла, оно соединяется с крепящим компонентом, тряпочка, ну и заранее мы подготовили поверхность, нам нужна была шкурка наждачная для того, чтобы чистить, зашлифовать двух видов, чуть-чуть покрупнее и чуть-чуть помельче, для того, чтобы поры открылись и впускали масло. Что мы делаем? Льняное масло, натуральный материал. Оно экологичное и очень хорошо впитывается и не оставляет каких-то следов. Мы берем просто губку и размазываем равномерным слоем по всей поверхности. Расход не такой большой, поэтому мы аккуратненько, шаг за шагом, круговыми движениями, втираем это масло в поры, уже подготовленные за счет наждачной бумаги. Наша задача сделать так со всей поверхностью. Это займет у нас, наверное, минут 20 для этой столешницы. Подсохнет, удалить излишки тряпочкой. Ну сейчас это делать мы не будем, но в целом убираем и у нас остается чистое масло и очень качественная поверхность. Примерно вот такая. Особенность нанесения масла заключается еще в том, что здесь невозможно слишком много его наложить. То есть нельзя повторно, даже если мы будем делать, оно не будет впитываться. Таким образом, слой за слоем здесь нельзя наложить, и у нас в любом случае получается однородная поверхность. Это еще очень полезно, когда у нас какое-то повреждение поверхности. Нам достаточно взять наждачную бумагу, протереть и дальше вновь впитать маслом всю поверхность, и у нас будет однородный слой. Чудеса монтажа позволяют посмотреть, как у нас получилась поверхность после полной покраски. Усталировали раковину, Готово две зоны. Барная и зона кухни. А также столешница для барной стойки. Но ну, а как покажется в эксплуатации, мы узнаем чуть позже.